Передали знамя свободы, знамя свободы наших отцов И поднимались, как пламя народы, силой свободы новых бойцов Каждый готов был стоять за свободу, каждый готов был здесь с нами нести Пусть опускались огни эти воду, и никого ты не смог бы спасти Мы поднимали правое знамя, мы поднимались с колен вновь и вновь. И разгоралось и яркое пламя, верой победы, веры в любовь. Пламя несли мы сердца, зажигая, с верою в правду, ведь мы рождены. Даже в бою крепче плечи смыкая жили отчаянно, как и должны. Нас же травили едой канона, Ложью нажгли, отбирали наш кровь. Мы выживали по волчьим законам, с верой в правду, с верой в любовь. Мы революции в люльке качали, кутая знамя погибших отцов. Веру с любовью мы всем замечали тем вдохновляя новых бойцов. Тысячи раз, пока шли, мы споткнулись, Но поднимались знаменом вновь. Вот из кошмарного сна мы проснулись С верой в правды, с верой в любовь. И корабли наши вдали уплывали, Шли к берегам новой райской земли. Мы находили, о чем так мечтали, Но не сжигали свои корабли.